Медиагруппа «Авангард» представляет. Открывает нашу программу доклад про то, нужно ли в Тулу ехать своим самоваром. А точнее, как технически передавать контент сим-систем. Какие вопросы при этом возникают, какие задачи нужно решить для этого. И я приглашаю на эту сцену Александра из компании Ростелеком Солор, который расскажет нам про это. Спасибо, Саша. Сергей. Сцена твоя. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Александр Кузнецов. И в рамках своего выступления я хотел бы поделиться тем практическим опытом, который есть у нашей компании, связанный с передачей сием контента Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что для своевременного обнаружения и реагирования да, контент играет ну, крайне важную роль. Соответственно, в рамках своего выступления я затрону несколько аспектов. Первое, вообще нужно ли это кому-то, да, или может мы действительно пытаемся в Тулу завести еще один самовар. Что такое контент в юридическом и техническом планах? Что такое передать контент? Какие грабли здесь могут возникнуть и как их лучше обойти? Ну и, соответственно, выводы и рекомендации, которые позволят вам как получателю или как стране, которая передает контент, минимизировать или в принципе избежать ошибок, которые здесь могут возникнуть. Ну, давайте начинать. Соответственно, кому может быть нужен контент? Мы, как коммерческий сок, много лет нарабатывая контент, поняли, что есть в нем потребность, так как контент учитывает в том числе российскую специфику. И мы разделили условно организации, которые в этом заинтересованы, на три группы. Первая – это те компании, которые сейчас строят у себя слой или гибридный сок. Вторая – это компании, которые уже имеют такой центр и хотят процесс контент-менеджмента или use case менеджмента пересмотреть, усовершенствовать. И третья – компания, это которые мигрируют с одной системы на другую. Соответственно, в рамках там, импортозамещения или в рамках вхождения в какой-то холдинг, где… Но они должны принять работу с новой системой. А если говорить о целях, то цели глобальном две. Это либо ускорить запуск сервиса, запуск системы. А вторая цель это кадровая. Либо попытаться получить внешнюю экспертизу, обучить свою команду, или, в принципе, избежать ситуации найма контент-аналитика. Потому что поверьте мне, контент-аналитики для любого класса систем на сегодняшний день это штучные люди. И найти их в свою команду крайне непросто. Окей, хорошо. Целевая аудитория понятна. Давайте поговорим о контенте. И если мы его передаем, мы передаем его в рамках каких-то договорных отношений, возникает юридическая сторона вопроса. А мы с вами знаем, что для большинства соков контент это святая святых. да? И это вещь на границе коммерческой тайны, интеллектуальной собственности. И нельзя его так просто как бы взять да, и передать. Здесь в эту работу возникнут э, и вовлекутся юридические департаменты. Поэтому вам придется учитывать как нормативно правовые акты действующие, так и локально право акты, Как на стране, которая это отдает, так и на стране, которая это принимает. Вопросы исключительных, не исключительных прав, внесение изменений в контент, поверьте, тут будет чем заняться. Но мы с вами скорее здесь хотим посмотреть техническую сторону вопроса. Да? И опять же, чтобы понять, а что такое контент в техническом плане, мы подошли к вопросу, что в контенте есть, а чего в контенте нет. И с точки зрения того, что контент все содержит, да, это корреляционные правила. А что это? Да, это определенные логическо-математические конструкции, в которых есть переменные коэффициенты различного типа операторы. причем набор и возможности операторов напрямую связаны с CM-системой, которую вы используете. Это структуры данных, списков, активных листов и так далее. Но обратите внимание, именно их структура, а не наполнение. Это в том числе конфигурационные файлы коннекторов, парсеры, нормализаторы. Да? И в ряде случаев это даже дизайн макеты информационных панелей, они же дашборды, отчетов и оповещений. И что важно, что контент в себя не включает. Он не включает в себя реальные события. И он не включает в себя наполнение этих списков. Ну, исключением являются только наверное, TI данные, если вы их передаете в рамках передачи контента. И, соответственно, вот исходя из этого, да, мы понимаем, что контент – совокупность вот этих сущностей. И, наверное, контент не является в чистом виде программным обеспечением или базой данных. Это тоже имеет смысл учитывать. Окей, хорошо, теперь как контент можно передать. Мы выделяем словно, три варианта передачи. Первый – это когда вы просто его запаковываете и отдаете. Когда это может быть да, нужно? Когда там компания, например полностью строится с нуля, она готова взять и работать с новым контентом. Второй вариант – это когда контент берется, передается и адаптируется. То есть уточняются пороговые значения, коэффициенты в корреляционных правилах, наполнение в тех структур списков, которые мы передали. И третий вариант – когда помимо передачи, адаптации осуществляется его сопровождение на периодической или постоянной основе. Вот как раз если цель – минимизировать кадровое обеспечение по данному направлению со своей стороны, третий вариант является одним из самых предпочтительных. Ну, а теперь какая проблематика да, может возникнуть в рамках передачи контента? Есть такие три точки напряжения, назову их так. Первый связан с тем, когда контент полностью заменяет существующий. Да? Здесь нам, во-первых, надо принять ту схему работы, которая в новом контенте существует. Группировка контента, его логика, определенная идеология. Соответственно, может потребоваться донастройка источников событий. Да? Так как у нас могут использоваться новые парсеры, нам нужны, например, новые параметры регистрируемых событий, которые до этого не было. Это определенная работа. И, соответственно, если контент имеет новую идеологию, то у нас могут применяться и процессы, как use case менеджмента, так и инцидент менеджмента. В остальном плане того, что у нас могут быть изначально другая критикаризация, иные приоритеты у сработки правил. Вторая точка напряжения – это если мы контент дополняем в существующий. Здесь первый момент – суще... что во что дополняется. Да? То есть мы встраиваемся в существующий контент или существующий встраивается в новый. Здесь отдельная тематика маппинга категорий. Мы сейчас про это поговорим. И… Вне зависимости от того, с каким ситуацией мы столкнемся, у нас будет отдельный момент, связанный с приемкой контента, с проведением испытаний. Ну, давайте пару слов про каждый из этих пунктов. Если говорить о категориях. Можете использовать любой удобный вам термин классификация, категоризация, группировка. Тут вот на слайде представлены, например, группировка контента от нескольких производителей и ряда компаний, в том числе от нашей компании. И уже глядя на это, мы видим, что вот если вы работали с одним, а теперь надо срочно работать с другим, как бы это надо принять, осознать и понять, почему так. Вот. И я могу сказать из своей практики, что попытка смапить контент между собой, она выглядит примерно так. Вот. Это не самая тривиальная задача, требующая времени, усилий да, и принятия, вот, что это работает теперь по-другому. Если говорить о понимании или выравнивании схем работ, то тут стоит обратить внимание на несколько вещей. Первое – это, в принципе, по какой логике контент организован. Это работа на базе таксономических значений событий или на конкретных event ID. Это, опять же, тоже определенная привычка, подход. Да, это надо осознать. Второй момент – это использование атомарных правил или определенных сценариев. Да, сценарных правил, особенно там, релевантных для бизнес-приложений. То есть это связано и с процессной частью. То есть если мы привыкли работать с атомарными правилами, то оператор в дальнейшем сам сшивает это в какую-то единую цепочку. Это определенный рабочий процесс. Да? Либо же система сама пытается в рамках готового сценария это склеивать. Второй момент, э, прошу прощения, третий, это использование или не использование профилирования. Вот, например, мы в GSOC профилированию отдаем очень большое внимание, но есть компании, которые этот момент там, опускают. Да, и тоже да, надо донести, почему мы это делаем, что такое профилирование контента, что на него нужно время, что оно периодическое и так далее. Использование или не использование различных списков. Здесь о чем хочется сказать, что мы не только об активных листах, мы говорим в том числе о моделях активов, которые формируются в системах. То есть есть организации, которые сформированную в CM-системе модель активов активно используют, да? а есть те, кто это не делают. Это местами связано с производительностью, с привычкой, с удобством и так далее. И если говорить о том, что является результатом срабатывания корреляционного правила, там, output, да, то он может быть точечный в каждом правиле. Он может быть единый. Например, у вас может быть workflow правила, в которой все это собирается и дальше летит в IRP, в SOAR системы или в какие-то тиккеновые системы. Состав полей здесь крайне важен. Да? Например, вы привыкли к определенному набору полей, который дальше у вас определяет визуализацию, отчетность. Да? Часть данных из полей идут в автоматизированное реагирование. Да? И вот эти вещи необходимо подстраивать, подтюнивать, потому что в привнесенном контенте это может быть совершенно по-другому. Этот момент надо учить. Как следствие, если говорить именно об этапе, Передачи контента, то эта деятельность должна быть, во-первых, спланирована, а во-вторых, сприоритизирована. Нельзя взять и весь контент разом принять. И здесь чаще всего необходимо понять, будете ли вы его принимать на основе например, определенных источников событий или категории сценариев. Возвращаемся на предыдущие слайды. Здесь решение в каждом конкретном случае будет свое. Если говорить о приемке контента, еще один такой немаловажный момент. Потому что, безусловно, полученный контент каким-то образом надо проверить. И здесь у нас стоит вопрос. Есть ли у нас в той инфраструктуре, в которой контент будет работать, какая-то тестовая зона? Да, эта тестовая зона максимально приближена к реальной или нет? Может быть, ее вообще не будет, и надо будет на своей стране, на стране передающей эту тестовую зону организовать каким-то образом. Второй момент, будем ли мы использовать реальные данные на вход или какую-то работу инжекторов, то есть синтетики. Тоже принципиально разная ситуация. Если мы говорим о реальных данных, то соответственно нам надо это действие эмулировать. У нас должна быть какая-то помимо тестовой среды подконтрольная инфраструктура, в которой мы будем выполнять определенные операции, обеспечивать их регистрацию в журналах, сбор, анализ и соответственно срабатывание корреляционных правил. Если уже мы используем инжекторы, да, то вопрос проверки качества инжекторов, полноты, то, что, например, те данные, которые там представлены в инжекторах, отражают э, те спецификации событий, которые сейчас есть в актуальных версиях источников событий. Следующий момент, который имеет смысл обсуждать, это оценка влияния на производительность. Понятно, что разные правила по-разному загружают систему. Как бы это не новость, но скажем так, протестировать это, проверить, это тоже отдельная большая задача, чаще всего требующая времени. Да? Иногда ее делают, иногда нет. И важный момент, связанный в принципе с ограничением проверки определенных сценариев, которые связаны с отказами в обслуживании или с эксплуатацией каких-то там уязвимостей или нарушения бизнес-операций. Вот проверить такую вещь в полностью боевом режиме достаточно сложно, потому что вам просто никто не даст это сделать. И здесь да, надо будет искать компромиссы, как эту задачу решать. Соответственно, как следствие возникает необходимость подготовки полноценной программы и методики проведения испытаний. И вот контент-аналитики, чаще всего слыша, там, ПМИ, конечно, вздрагивают, вот, потому что это отдельная тоже задача, требующая времени и ресурсов. И, собственно, какую дорожную карту, оптимальные там, шаги в рамках передачи контента мы видим со своей стороны? Безусловно, в первую очередь это понять, с какой целью и в каких условиях контент будет применяться. Да, то есть возвращаясь к тем вариантам, которые у нас были в самом начале. Это оптимизация ускорения чего-то, это решение кадровых вопросов, причем там как путем подготовки своей команды, да, так и попытки переложить эту задачу в принципе во мне. Объем и вариант получения. Да. Соответственно, будет ли это полная замена существующего контента или это будет определенное дополнение? то есть элементы миграции. Мы будем просто передавать или мы хотим получить адаптацию, хотим ли мы получить сопровождение или не хотим. А может быть нас интересует подписка. То есть, возможно, мы хотим на периодической основе потом еще какой-то контент дополучать. Тоже достаточно, на мой взгляд, интересная и перспективная тематика. Дальше, собственно, сам процесс переполучения, непосредственно планирование его. И здесь важный элемент – это обучение специалистов, которые будут дальше работать с контентом. Так как чаще всего, к сожалению, даже если специалисты на стране, получающие контент, прекрасно ориентируются в нотации конкретной CM-системы, то методология, логика, идея, которая заложена в группировку, в наличие workflow правил или еще чего-то, она внутри CM-системы не представлена. Ее надо либо читать, но наша практика показала, что лучше этому обучить и дать сразу специалистам попробовать так больше гарантий того, что контент приживется и будет работать. Потому что передача контента, как я потом покажу, это не активность, которая раз и закончилась. Контент нужно развивать, поддерживать. И если специалисты на стороне получателя к этому должны быть готовы, то лучшее обучения вариантов, к сожалению, нет. И непосредственный этап приемки. Да, когда мы разрабатываем программу методику испытаний, проводим испытания, договорившись об условиях, договорившись об ограничениях и принимаем контент в эксплуатацию. Соответственно, подводя итоги, я даже разогнался, на чем хочется остановить внимание. Передача контента — это не мгновенная, неодноразовая активность в формате ctrl-c, ctrl-v и все. Это фактически полноценная проектная активность. Либо полностью отдельный проект, либо стрим в большом комплексном проекте. К этому надо быть готовыми. Второй момент. Условия и объем передачи зависят от контекста и готовности организации и тех целей, которые они преследуют. Если говорить о максимальном приживании контента, да, то мы говорим, что обучение это необходимость. Это надо планировать и без этого, к сожалению, ну, в нашей практике дальше это достаточно плохо летит. И важно понимать, что получение контента это только начало в том плане, что Дальше, только после этого начнется обнаружение, реагирование на инциденты и так далее. То есть это не конечная точка. На этом, наверное, я свою часть завершу. Но хочу отметить, что те рекомендации и та информация, которая в этом докладе представлена, она по большому счету подходит к многим аналитическим системам. Передача контента для решений класса IRP и местами даже для EDR и NTA будет с чем-то схожа. Поэтому я желаю вам успехов. В получении и приемки контента если у вас есть вопросы я с радостью отвечу сейчас или после секции большое, Саша, спасибо. большое спасибо за доклад у меня есть один вопрос вот я видел на слайде что ростеком тоже передают контент вы как вы передаете как фиды? как как вообще на него подписаться в настоящее время мы передаем контент именно как совокупность правил и вот всех тех сущностей, uh -huh, там uh -huh. структур списков, форматов отчетов и так далее. Да? Плюс, если говорить там о фидах, то у нас есть отдельные вещи, связанные там с TI и TH данными. Это уже идет скорее как наполнение этого контента ну, на непрерывной основе. Это можно приобрести? Да. Замечательно. Спасибо большое, Саш. Удачи тебе. А мы продолжаем нашу программу. Я бы как раз хотела рассказать о том, что контентом можно и нужно делиться в рамках сообщества по информационной безопасности. Итак, если говорить вот о принципиальной такой схеме процесса обработки и детектирования инцидентов, то ее можно представить как условно два входных источника. Это информация о наших данных, которые мы получаем с наших систем, и для упрощения представим, что мы собираем вообще все. У нас абсолютно вся телеметрия. А вот верхний input — это представление об атаках. Наши ti наши правила корреляции, сигнатуры, TI-гипотезы. Все это формирует наша наше совокупное формирование инцидентов информационной безопасности, которые мы в итоге детектируем. И чем лучше будет этот input, чем лучше будет представление наше об атаках, тем лучше будет наше детектирование. Соответственно, аналогично garbage in, garbage out. Если мы не понимаем о том, что мы загружаем, мы не понимаем то, что мы детектируем. Мы можем отдать это на откуп представителю представителю CM-системы, которая делает для нас контент. Мы можем направить все это в менеджер uh, сок и тогда сказать, что ну, вы там что-то знаете, вы там что-то понимаете. Но если мы все-таки встаем на вот этот тернистый путь формирования внутренней экспертизы, внутренней uh, оценки того, что именно нас интересует, либо если мы сами, тот самый коммерческий сок, нам, uh, uh, нам неизбежно придется формировать эту самую экспертизу. Экспертизу можно разделить на два таких на две отдельные группы. Это, естественно, TI, этим занимаются TI-платформы, это отдельная тема, мы ее сегодня касаться не будем. Но поговорим именно о накоплении экспертизы в детектировании техник, тактика, процедур. И тут каждый, кто пытался этим заниматься, знает, что это огромное количество источников. Это блоги, это отчеты, курсы, форумы, конференции, какая-то профильная литература и, конечно же, соцсети, соцсети, соцсети. В итоге у вас накапливаются просто тысяча-две тысячи этих подписок, которые можно читать целый день, которые мы просто лайкаем или сохраняем куда-то там к себе в Evernote, и потом к этому просто не возвращаемся. У нас нет сформированной модели накопления знаний. И тут, конечно же, мейтер-атак. Компания конечно же, Скажите, что это очередной доклад о том, что какой-то из Вендоров начал поддерживать Майтер Атак. И этому, э, эта концепция уже всем достаточно сильно надоела, как, в, впрочем, и мне. Поэтому сегодня мы не будем с вами говорить об э, Атак Датабейс и об Атак Навигаторе, потому что это, в общем, не про, то, не про тот подход, который используют майтры в своей самой вот основе. Самое главное, что предоставляет Майтер на текущий момент, это в первую очередь Майтер Атак Гитхаб. То есть это машиночитаемые распарсенные данные, которые вы можете использовать здесь сейчас, просто скопировав э, ссылку до Майтер Атак Репозитория и написав git клон. У вас доступны уже эти данные, вы можете ими пользоваться, вы можете строить на, это, э, на этом свой отчет, вы можете строить аналитику. Попутно же в рамках Майтра существуют дополнительные, э, дополнительные проекты. Это и Cyber Analytics репозиторий, где создана модель данных по тому, как субъекты и объекты взаимодействуют в рамках тех детектов, которые вы э, можете найти у себя в CM системах. Это и фреймворки, которые позволяют эмулировать эту активность. И, и все это в рамках того же Майтер Атак, то есть это и арсенал, и кальдера, и дополнительные инструменты взаимодействия с этой базой знаний, которые предоставляет сама Майтеря. В итоге у нас с вами существуют как проекты самого Майтеря, так и около Майтря, созданные вот на этом едином едином языке нашей такой кипертаблицы Менделеева, поскольку каждый из участников комьюнити понимает о том, что именно он хочет сказать, что именно ему хотят сказать в рамках того или иного инцидента, в рамках того или иного детекта, в рамках той или иной threat гипотезы. В итоге у нас с вами создается организованная структура накопления знания всем сообществом, у нас с вами создается трансформация опыта аналитиков в исполняемый формат, то есть это уже не документ, который говорит нам о том, что вот тут какой-то lateral movement. Нет, это непосредственно сигма-правила или тратхантинг-процедура, которая позволяет вам воспроизвести тот самый эксперимент. Наконец, воспроизводимость результатов аналитики, которые дается благодаря записанным датасетам, которые воспроизводятся на виртуальном окружении, которое вы можете запустить у себя. И все эти вещи, они э, ревизируются, они обновляются, они создаются новыми э, в рамках этого сообщества. И в итоге совокупное, совокупное знание этого сообщества оно увеличивается. К тому же, естественно, у каждого свои системы, у каждого свои CM-продукты, свои суары. Э, и сообщество… Э, создает это максимально вендор нейтральным, поскольку оно заинтересовано в том, что, чтобы опыт каждой из компаний мог переиспользоваться вне зависимости от того, какие инструменты оно использует. В итоге давайте пройдемся по вот этой вот цепочке накопления экспертизы, которая формируется в рамках Майтера Атак атрибуции и позволяет на каждом из этапов нам пользоваться этой самой экспертизой. Многие отчеты сегодня снабжены Майтера Атак тагированием. Это и Касперский, и группа IB, и VirusTotal. Но опять же, комьюнити гораздо лучше, с моей точки зрения, справляется с подобного рода задачами. Кто не знает, посмотрите, там прекрасная атрибуция, прекрасное расписание по каждому из элементов проникновений достаточно интересных атак. И все это можно атрибутировать, все это можно увидеть по тегам mitra атак Для всего этого для большинства есть сигма-правила, есть ОКИ. Вы это можете использовать у себя и посмотреть, как бы вы могли отразить подобного рода атаку. Но отчеты — это история, которую достаточно сложно переиспользовать в массовом формате. Это все-таки такое то, что вдохновляет написателей контента. А вот как раз наборы данных, то есть предзаписанные датасеты, так называемые, либо с непосредственно существующих атак, либо с эмулированных виртуальных лабораторий, которые, на которых эмулируются те техники, тактики, процедуры, инструменты, которые используют реальные атакующие, которые были задокументированы, в отчетах, например, антивирусных вендоров, и то, как наши системы реагируют на подобного рода активность, то есть EVTX, журналы, записи пикап-дампов сетевого трафика, на всем этом вы можете, во-первых, прогнать свои правила корреляции, вы можете понять, что именно вы что именно вы не детектируете, и на ранних этапах построения вашего security operation центра вы можете сформировать понимание того, какие именно типы событий вам нужны, что именно вам нужно детектировать и что, чему нужно отдавать наибольший приоритет в первую очередь. Едем дальше. Те самые скрипты эмуляции, которые формируют подобного рода сценарии. Это в рамках, например, Atomic Team Framework преднастроенные сценарии, которые воспроизводят действия атакующего и позволяют ваш, вам, во-первых, понять, что именно, какие техники закрывают ваши существующие правила корреляции, а во-вторых, создать вот те самые автотесты, которых с моей точки зрения очень не хватает информационной безопасности. То есть создать воспроизводимость ваших экспериментов. Понять, что вот именно на эту технику, именно на эту тактику у вас срабатывает вот это вот конкретное правило корреляции, что оно не фалсит. И главное, вы понимаете, что на протяжении всего жизненного цикла инцидента, от детектирования, через, э, через обработку событий, через CM-систему, через ERP-систему, ничего ни на каком этапе не потерялось. Вам не нужно для этого держать у себя в штате пентестера, который будет каждый день нажимать одну и ту же кнопку и воспроизводить этот сценарий. Это то, что называется вот автотесты в продуктиве. И продуктив, для продуктива не нанимают дорогостоящего родтимера. Он устроен автоматически. Это просто сценарий, который воспроизводится. То же самое стоит сделать и многим security operation центрам. Едем дальше. Одна из самых спорных, но в, то, но в то же время самых, наверное, обсуждаемых историй, посвященных мастер-атак именно в техническом плане, это сигма-правила и сигма-утилита, которые можно конвертировать эти самые правила. Это правила детектирования, некий единый стандарт написания правил детектирования, которые можно конвертировать в другие запросы для SM систем системы. В чем тут самая главная, самая главная история? В первую очередь в том, что мы с вами можем, во-первых, переиспользовать это, конвертируя опыт сообщества в наш сценарий, но самое главное, что создается вот этот самый detection скот. то есть правило детектирования уже не нечто атомарное, а у нас существует расширенный фенотип этого самого правила. Внутри правила, есть референс, есть ссылки на то, на основании чего аналитик принял решение дектировать именно это. Есть э, понимание того, как именно это правило будет э, формировать false positive, какие именно источники нам нужны для того, чтобы это правило работало. В рамках сигма э, сценариев наибольшее количество таких вот краудсорсинг активностей, э, это в первую очередь SCD и SCD комьюнити. Э, это э, участие в э, в рамках имплементации сигмы правил и Joyson бокс, и VirusTotal и других облачных облачных сенбоксов, поэтому эта история она наибольше, наиболее применима и на текущий момент времени игнорировать это, этот опыт сообщества просто невозможно. К тому же в рамках написания и публикации вот этого самого контента публичного подключились и другие производители CM-систем, и в итоге в совокупности вместе с правилами у нас с вами уже существует более 3700 правил детектирования и корреляции от различных источников, которые вот так вот верхнеуровнево, Понятно, что это очень приближенный такой сценарий. Но в итоге покрывают 85% существующих техник. Все это нужно адаптировать под себя. Я не говорю, что вы завтра сможете имплементировать в вашу продуктивную ECM-систему все сигмы правила и они у вас обеспечат максимальное, максимальное детектирование. Однако это тот контент, тот опыт комьюнити, который просто невозможно игнорировать. Едем дальше. Среды эмуляции. Вот те самые security data они формируются в э, рамках среды эмуляции. И я лично был шокирован, насколько просто сейчас э, создавать э, подобного рода среды. Все, что вам нужно для того, чтобы создать домен, э, заджойнить в него event коллектор заджойнить в него машины, поднять там CM-систему, велоцераптор, э, э, э, настроить там э, Sysmon, соответствующими сисмон-модулярами. Все это у вас потребуют только GitClone Detection Lab и Vagrant App. Все, можете идти на обед, придете с обеда, у вас все будет настроено. Это потрясающе. Вы можете добавлять туда свои правила, свои инструментарии детектирования и смотреть, как на реальных датасетах, о которых я рассказывал, как на реальных Atomic скриптах воспроизводятся ваши правила или пишутся новые. Обучаете на этом своих аналитиков. Это очень-очень э, интересная история. И один из последних инструментов, о котором я хотел рассказать, это Jupyter. Это инструмент интерактивной программной разработки, то есть это… Программный код, который воспроизводится как полностью, так и конкретными блоками. И каждый из этих блоков возвращает нам результаты своих действий. К тому же эти программные блоки, они снабжены текстовыми и графическими описаниями того, что происходит вот в данной конкретной процедуре. Какие данные у нас получаются, какие средства аналитики у нас используются и как в итоге интерпретировать те данные, которые, можно, которые у нас получены. Это очень широко распространенный сейчас инструмент для работы с данными. Это история, которая на текущий момент времени порядка 11 миллионов ноутбуков. И он в первую очередь используется аналитиками данных, причем в абсолютно разных сферах, от анализа результатов выборов до излучения со спутников. И… Очень круто, что его можно переиспользовать, даже не обладая какой-либо экспертизой в машинном обучении и анализе данных. Если вы видите кнопку Binder на GitHub в хранилище подобного рода ноутбука. Вы можете просто нажать эту кнопку Binder, и данный ноутбук запустится в виртуальном окружении облака, и вы можете понять, как именно воспроизводятся эти данные. Потом скачать себе ноутбук и попробовать на своих собственных данных или на каких-то других тестовых данных воспроизвести ту же, ту же самую гипотезу, которую рассматривает в данном ноутбуке аналитик. Как же используются Jupyter ноутбуки в рамках в комьюнити? Рамках Проект ОТРФ Традхантинг Плейбук и братья Родригесы в рамках основателя этого проекта они уже давно, уже несколько лет, публикуют вот те самые третхантинг-инструменты, uh, которые позволяют с помощью данных, полученных из CM-систем, с помощью предзаписанных дата uh, анализировать uh, те сценарии, которые не удается детектировать классическими CM-средствами. Uh, ежегодная конференция uh, Jupiter позволяет аналитикам делиться как раз теми самыми Jupyter-Noutbo позволяет плюс в рамках этой в рамках этой конференции в целом увеличивается опыт сообщества по использованию таких инструментов, как Jupiter, Pandas Spark, то есть инструментов анализа данных в рамках больших датафреймов, мы уже с вами не оперируем вот одним конкретным, одной конкретной сработкой, одним конкретным правилом корреляции. Мы оперируем таблицами, на которых мы можем вычислять отклонения, делать джойны, делать статистические экспертизы, запускать на этом ML. Плюс, благодаря проекту MysticPy, который сейчас курирует Microsoft, мы с вами можем использовать в том числе и, во-первых, наши коммерческие CM-системы, но и благодаря активности российского сообщества еще и российские CM-системы и использовать вот те самые тратхантинг и аналитические инструменты непосредственно с нашими российскими инструментариями огромное количество в целом других проектов, которые посвящены майт-атак, которые написаны на одном единственном языке, вот этой самой атак атрибуции, и позволяют просто зайдите в Google и напишите open source projects майт-атак, вы найдете огромное количество интересного, если не непосредственно того, что можно использовать в продуктиве, то хотя бы то, что вдохновит вас на написание какого какой-то своей истории. Все это Джон Ламберт, сотрудник компании Microsoft, назвал гитхобификацией информационной безопасности, то есть когда мы с вами расширяем общую экспертизу сообщества, именно благодаря тому, что мы можем переиспользовать это полученное знание. Благодаря тому, что мы имеем общий язык, этот язык расширяем, мы с вами можем придумывать в него новые слова, мы можем придумывать новые грамматические конструкции, и он абсолютно не статичен. Мы с вами можем воспроизводить то, что мы с вами поняли, исходя из наших аналитических отчетов, другие люди могут запускать те же самые тратхантинг-гипотезы, могут имплементировать у себя правила корреляции, и все это увеличивает наше совокупное знание. Опять же тот же самый Джон Ламберт дает рекомендации по имплементации подобного рода сценариев. В целом они достаточно прозаичны, то есть изучайте э, методы статистики, изучайте э, те инструменты, которые используются сейчас дата-аналитиками, э, создавайте атрибуцию по мейтер для того чтобы потом можно было это все дело воспроизвести э, и не быть завязанным на экспертизу одного конкретного э, э, вендора по безопасности. Э, если вы э, создаете программное обеспечение для безопасности, делаете у себя Программные интерфейсы, через который можно будет взаимодействовать автоматизированным средством и в итоге в совокупности создавайте вот этот вот security pipeline который которой так не хватает в информационной безопасности. То есть создание контента, улучшение контента, его ревизия, детектирование того, как именно он воспроизводится на наших системах, как на тестовом окружении, так и на продуктиве. И, наконец, если вы сотрудники серта, то давайте рекомендации своим подписчикам о том, как именно можно детектировать те или иные сценарии и создавать в них атрибуцию. И буквально пару слов о нашем продукте. Все сценарии, не в зависимости от того, вы используете какие-либо коммерческие истории по обогащению инцидентов или вы используете Open Community, все это может быть воспроизведено непосредственно в продукте Security Vision SOAR, поскольку тот, вне зависимости от интерпретатора, вне зависимости от источника, если этот инструмент имеет машиночитаемый формат, если он имеет программный интерфейс, это можно включить в инструмент, в pipeline вашего, вашей обработки инцидента, это можно включить в все сикопс-практики, такие как, например, воспроизведение сценариев реагирования. Спасибо. Спасибо, Данил. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Хрыков Вадим. Я руковожу третьей линией аналитиков Бизон сок Центр мониторинга реагирования на киберугрозы. Одной из основных задач, которой мы занимаемся, это анализ источников событий, разработка детектирующих правил, эмуляция атака. Вот. И, собственно, о том, как мы подошли к мониторингу облачной инфраструктуры Microsoft Azure, я и расскажу в своей презентации. Давайте представим себе случаи жизни. Представьте себе, что вы аналитик центра мониторинга. Все у вас спокойно, все хорошо, ну, если вы в end house в центре мониторинга работаете. Ваша компания прибрала разработчика ПО, инфраструктура которого находится в облаке Microsoft Azure. Вы слышите, что там есть какие-то виртуальные машины, storage-аккаунты, key vault и так далее, какие-то паасы. Надо что-то с этим делать, как-то это все мониторить. Собственно, или второй случай. Вы MSSP-провайдер, и у вас появился новый клиент, который хочет, чтобы вы организовали мониторинг его облачной инфраструктуры. Вызов принят. Хорошие новости. Есть возможность поработать с новыми технологиями. Новые технологии – это всегда здорово, весело и интересно. Azure имеет достаточно хорошую документацию. На сайте вендора все ну, реально хорошо описано. Я рекомендую, если будете разбираться с этой темой. Документация хорошая. Есть много статей от исследователей по атакам на Azure. Есть много инструментов, которые будут нам полезны при разработке детектирующих правил при эмуляции атак. Ну и, наверное, у нас есть офис 365 как минимум, а значит ну, мы уже и Azure сможем замониторить. Плохие новости. Новые технологии – это новые риски. Ваша поверхность атаки просто увеличивается. С документацией тоже все сложнее, чем кажется. Azure очень активно развивается. Документация не успевает за изменениями, а порой там пишут про те вещи, которых уже в принципе нет. Злоумышленники тоже пользуются теми самыми инструментами, а порой даже легитимными инструментами, например, модулем AZ PowerShell. Кто пробовал детектировать PowerShell в реальной инфраструктуре, вы можете понять, что это достаточно тяжело, так как администраторы тоже его очень любят. Есть какие-то интеграции с on -premise. оказывается, у нас что-то может попадать в облако. Office 365 — это не Azure. В общем, принятом понимании этого слова в большом мире это не считается Azure, и Microsoft 365 тоже не Azure. Это все облачные сервисы, SaaS или Productivity Suite. А, так, а может быть, если так все усложнилось, может быть, нам и не надо заниматься этим мониторингом. Ну, буквально 5 минут гугления показывает нам, что атаки на облака актуальны. И буквально в, в понедельник а, на, на сайте Mandiant в блоге вышла новость про группировку Нобеллиум, а, которая как раз таки атаковала он премис инфраструктуру через облако. Вот Можете почитать достаточно интересный как бы 310 intel репорт. А, ну что ж, будем со всем этим разбираться. А, что же такое все-таки Microsoft Azure? Поговорим немножко об архитектуре, о подписках. Посмотрим, какие есть варианты синхронизации с on какие там риски. Поговорим об источниках полезных событий. Посмотрим, какие есть атаки, какие есть интересные специфичные события и как это все можно детектировать. На самом деле, когда мы подошли к клауду, самой большой разницей мы поняли, что самая большая разница заключается вот в этом красненьком прямоугольнике. Это management plane, так называемый слой управления. По большому счету все отличие здесь находится. И дальше, чуть позже дальше я еще буду к нему возвращаться, вы поймете почему. Основными компонентами Azure являются Azure Active Directory, собственно облачный сервис провайдера удостоверений, который проводит аутентификацию и авторизацию пользователя, а также подписка и ресурсы в рамках этой подписки. Подписка нужна для того, чтобы Microsoft вам денежки начислял за потребление ресурсов. Так вот, возвращаясь к вопросу, что же такое Azure. Если у вас есть подписка Microsoft Azure и есть ресурсы в рамках этой подписки, то у вас есть Azure. Azure Attic Directory – это облачный провайдер удостоверений, как я уже сказал. Он интегрируется с OnPremis с инфраструктурой а также с различными облачными сервисами, соасами. Если посмотрите, там справа значок Azure нарисован. То есть он и для Azure является. Вот. А поднимите руку, у кого есть Azure Active Directory? А у кого есть Office 365? Teams, OneDrive, SharePoint, у кого есть? У вас тоже есть Azure Active Directory, я вас поздравляю. По умолчанию, когда вы покупаете любой SaaS у Microsoft, Microsoft 365, Office 365, у вас разворачивается tenant Azure Active Directory, то есть у вас появляются новые риски. В 2019 году на конференции Troopers Dirg Джан Алема очень хорошую табличку сделал. Иreftic Directory. Это совсем не то же самое, что он Premium Active Directory. У нас другие протоколы идентификации, плоская структура, нет групповых политик. Домены Forest это у нас Tenant теперь называется. Ну и вместо трастов гостевые аккаунты мы еще с вами чуть позже о них поговорим. Azure Active Directory, ролевая модель доступа. Global admin это наш домен админ, есть роли встроенные, их очень много от Microsoft, а есть роли кастомные. User Principles это пользователи. Приложение представлено Service Principles. В on инфраструктуре у нас то же самое. В Active Directory, если атрибут SPN стоит, вот это Service Principle. А теперь пара очень интересных моментов. Вся вот эта ролевая модель доступа, она применяется только внутри Azure Active Directory и не имеет никакого отношения к ресурсам Azure. Это первое. И второе, Microsoft немножечко нас здесь еще удивил, но здесь есть отдельные выделенные роли для облачных приложений Microsoft. Например, Microsoft 365, администратор. Есть три схемы синхронизации. Самая популярная паспорт хэш. Хэши ваших паролей из on Active Directory улетают в облако. Вы настраиваете сервис Azure Active Directory Connect. Все ваши хэши попадают в облако. По uh, стру аутентификации самый последний новый вариант. Специальный по агент ставит инфраструктуру, и запросы из Azure, из Azure пролетают на него. Он ходит в этих директории и говорит да, нет. Дальше Azure вас аутентифицирует, успешно или неуспешно. И Active Directory Federation Services для больших сложных инфраструктур. С портала Azure вы сразу редиректитесь в OnPrem среду. Там проходите аутентификацию, и потом идет обратный редирект в облако Azure. Почему это важно знать? При разработке правил на брутфорс атаки, на паспорт спрей атаки, у вас будут разные точки съема событий. То есть, если у вас ADFS, вы смотрите события в онпреме. Если у вас паспорт хэш синхронизации, вы смотрите события в облаке. А если у вас pass-true, то вы смотрите события и там, и там. То есть и там, и там это все будет. Azure Resource Manager является центральным элементом. Это тот самый менеджмент плейн, ядро менеджмент Plane. Он реализует весь основной функционал. Любые запросы к Azure, к его ресурсам, с PowerShell, с клиента, через API, все проходит через Azure Resource Manager. Это единая точка доступа ко всем ресурсам. Получая запрос, он проводит идентификацию, идентификацию, авторизует вас. А дальше, если вы запросили, например, разверните мне виртуальную машину, он берет шаблон, идет к провайдеру Microsoft Compute, и Microsoft Compute вам разворачивает виртуальную машину. Собственно, все это логируется в Activity Logs. Activity Logs — это событие Azure Resource Manager. А глобально в Azure можно выделить два класса источников событий. Это алерты, алерты решения безопасности от Microsoft, Azure Security Center. Но вот пока я готовил презентацию, она уже устарела, потому что Microsoft успел переименовать. Azure Security Center в Microsoft Defender for Cloud. Они постоянно все переименовывают. Вот. Azure Monitor, Azure Identity Protection – это бывшая атака, кто знает. Azure Sentinel и так далее. Источники SRX событий – это те самые Activity Logs, Azure Resource Manager. Логи самих ресурсов, да, например, у нас виртуальная машина Windows, мы из нее хотим журнал security пособирать. Это вот Security Logs, ресурс Logs, Azure Audit Logs и Azure и логи входов в Azure. А какие у нас плюсы и минусы работы с алертами вендора? Это быстрый старт. Туда вложена экспертиза вендора. Мы можем очень быстро сделать правила корреляции, работающие поверх алертов вендора. Триаж проводится в Azure Local Analytics. Какие здесь минусы? С алертами тоже надо работать. У ваших аналитиков появляется дополнительная точка пивотинга для триажа. Вы видите в CM-алерт, а как бы, чтобы разобраться, что это за алерт, вам надо проходить в облачную консоль и там уже заниматься триажем. Mm -hmm. Решения эти дорогие, есть далеко не у каждого из наших клиентов, поэтому приходится работать с сырыми событиями. Но еще такой интересный момент от Microsoft. От уровня подписки зависит контекст. То есть у вас может быть событие там, об аномальном лагоне пользователя. Почему он аномальный? Вы узнаете, только купив подписку Azure P2, премиум P2. А в подписке P1 у вас не будет информации, почему же он аномальный. Будете сами разбираться. Сырые события. Activity Logs — это Azure Resource Manager события. Вот так они выглядят в JSON. Значит, у нас есть также события. Это действие над ресурсами Azure. создание удаления виртуальной машины, создание Storage аккаунта, обращение к Azure Key Vault и так далее. Ресурс логи — это Data Plane события. И Azure Active Direct логи. Собственно, там логируются действия по ролевой модели доступа, а также входы выхода а, При сборе событий есть на самом деле ряд подводных камней. А, очень, Это облако. Надо помнить о том, что любое наше телодвижение – это деньги для клиента дополнительные. Поэтому, если вас подключает MSSP провайдер, всегда внимательно обращайте внимание на то, что он делает, и то, что вам рекомендует при подключении. А, например… Azure Security Center. У нас есть несколько способов собрать события, и последний является самым верным. Почему? Потому что в нем присутствуют ключевые поля в событиях. Представьте себе, что у вас есть событие добавления пользователя в привилегированную группу. У вас есть факт, что он добавляется и в какую группу. Кто добавляет пользователя в эту группу, вы не знаете. Вот эти источники, они отличаются. Также для Activity основным способом сбора является Azure Event Hub. Ну и про подводные камни. Допустим, вы хотите подключить Office 365. Вы можете собрать события Azure Active Directory, поместить их в Storage Account и отправить своему SSP провайдеру. В этом случае вы заплатите деньги три раза. Или же вы можете собрать события Azure Active Directory через Management API. Вы соберете события Active Directory, события всех workloads, то есть там Teams, OneDrive, SharePoint и так далее. И отправить это все дело в CM. В этом случае вы заплатите один раз вендору за MSP-провайдеру за EPS. И все. Ну и теперь про атаки. Гостевой аккаунт Azure. Что это такое? Каждый пользователь по дефолту в тенанте Azure Active Directory может пригласить любую стороннюю учетную запись в ваш тенант. Вот, да, вот так интересно. И по умолчанию она будет иметь права, хоть немножко и ограниченные, но права на чтение вашего аккаунта. То есть провести enumeration, посмотреть, какие пути для повышения привилегий атакующий сможет под этой гостевой учетной записью. Ну а дальше, если у вас включен механизм паспорт в райбэк, атакующий может сбросить пароль учетной записи из вашего тенанта И этот пароль синхронизируется с on-premise active directory, и атакующий сможет попасть в ваш on-premise active directory. Собственно, детектировать это довольно просто. Есть специфичные события о выдаче гостевого аккаунта. Есть также события о назначении прилегированных ролей, которые могут выдавать гост-юзеры. Но, как мы уже поняли, по дефолту это может сделать любой. вот Здесь Microsoft, конечно, надо поработать над этим. Детектируем по событиям Azure Active Directory, Audit Logs. Service Principle Backdoor. Те самые аккаунты, которые представляют собой приложение, работающее в Azure, помо... В Azure портал администратор их не видит. Ему видны только пользовательские учетные записи. Атакующий может создать сервис-принципал, наделить его высокими правами, и в случае, если он потеряет там, при развитии атаки доступ, он как бы, потом может под этим сервис-принципал зайти как бы, и продолжить свою атаку с высокими привилегиями. Детектируем по событиям Azure Active Directory Audit Logs. Захват сервис-принципал. Очень интересная атака. В есть роль Application Admin, роль, которая позволяет управлять приложениями. Некоторые приложения в имеют очень интересные привилегии, которые могут быть реально выше, чем у атакующего. Соответственно, Application Admin может сбросить пароль, сбросить учетные данные сервис Principal, а потом спокойно зайти под ее учетными данными в инфраструктуру, таким образом повысив свои привилегии. Здесь специфичные события мониторим Это изменение учетных записей сервис Principal аккаунта. Кража секретов из Azure Key Vault. Azure Key Vault это хранилище секретов. Вы можете там хранить свои пароли, сертификаты, ключи и так далее. По умолчанию пользователь, имеющий роль контрибьюторов, на самом деле не имеет доступа к просмотру секретов. Но он уже может себе выдать права на просмотр этих секретов. Таким образом, атакующий выдает себе права на просмотр секретов Azure Key Vault и читает все эти секреты. Здесь недоработка Microsoft заключается в том, что такие привилегии должен иметь только Owner. Вот. Насколько я знаю, это еще не пофиксили. А, скачивание дисков виртуальных машин – это сценарий x а, Машина будет качаться достаточно долго. Я пробовал там несколько часов. Но если у вас есть в облаке критичный сервер, которым заинтересуется атакующим, какая-то критичная виртуальная машина с данными бизнес-пользователей, то атакующий просто создает ссылку на эту виртуальную машину, она действует там какое-то время, и по этой ссылке просто скачивается диск полностью виртуальной машины. Детектируем по специальному событию git-диск-сас-урл по активити-логам. Установка майнера. Тоже популярный сценарий. Мы видим, что в облаках очень часто ставят майнеры, Здесь атакующий может использовать такой механизм, как ран-комод, когда прямо из Azure портала можно выполнять команды на виртуальных машинах, и выполняться эти команды будут с наивысшими привилегиями. Вот, вот эта угроза на Belium, которая из отчета Мандианта, о которой я говорил, она как раз запускала через ран-комод, привилегированные команды на виртуальных машинах. Это довольно специфическое аномальное событие, которое стоит детектировать. А сами запущенные команды вы можете найти… Ну вот, например, для Windows там внизу путь написан, где она будет, командочка находиться. Для Linux путь, вот, warlock, Azure, run, command. То есть здесь этого запущенной команды в событиях не будет, но вам придется уже при триаже, при расследовании проходить внутрь этой виртуальной машины и оттуда все эти команды доставать. Ну а если, а что если не Azure? Если нам надо помониторить другие облака? На самом деле в облаках все очень похоже. Azure самый сложный. Amazon проще, Huawei проще, разные сервисы, они, есть очень похожие сервисы, они просто называются как бы разными именами и все. Вот. В целом у меня все, спасибо за внимание. Вот ты подсветил немножко тему детекта угроз встроенными средствами в Azure и… Очевидно, есть какие-то навесные средства. Вот из твоего опыта конкретно не надо, мне там вот эти вот свои, знаете, там в книжках написано. Вот конкретно ты это делаешь и расскажи вот свой опыт, какая технология лучше, какие плюсы-минусы, ну, минусы наложенных средств, минусы встроенных средств мы видели. И как бы ты построил некий роудмап? Сначала я вот это бы делал, потом я вот это бы делал. Расскажи немножко про это. А, Сергей, ну да, хорошо. У нас при подключении клиента есть процесс приоритизации источников. И на самом деле у нас всегда первым приоритетом идут источники, которые выдают нам алерты безопасности. С этого всего начать. Там есть экспертиза вендора и это быстрый старт. Но потом, если вы хотите большего, если ваш клиент хочет большего, да, вам придется так или иначе делать какие-то кастомные правила, кастомные сценарии. И здесь уже без вот этих самых сырых событий не обойтись. Потому что, например, на Azure у Microsoft на сайте выложены все их детекты, которые есть, все эти правила. И мы на самом деле, разрабатывая правила, на все это смотрим и понимаем, что можно гораздо больше сделать интересного. Вот, например, некоторые из того, что я рассказывал, у них нет таких правил. Поэтому, конечно, лучше в комбинации использовать, как в традиционной инфраструктуре. Собираем там алерты, средств антивирусной защиты, но не забываем про логи там, операционной системы и так далее. Комбинированный подход. А, подытожим. Начинаем на что есть, добавляем свое, а потом используем все вместе параллельно. Да, в идеале, да, параллельно. Спасибо тебе большое. А, удачи тебе. Спасибо. Ужать 12 техник это максимум, который я смог сюда влепить. Всем привет, даже товарищи защитники. Спасибо, что пришли послушать. Спасибо всем, кто в онлайне. Времени крайне мало, поэтому вкратце там я ЦИСП, участников каких-то спринтов, контрибьюторов это все не важно. Важно то, о чем пойдет речь. Я постараюсь в 15 минут ужать 12 техник. Это максимум, который я смог сюда влепить. Пойдем от простого к сложному в определенном порядке: как присетить, как почистить за собой виртуалку, как симулировать. Как задетектить? Не требующие повышения, как правильно Сергей заметил, и требующие повышения привилегий. Почему решил об этом говорить? Я за последний год просто от разных пинтестеров слышал, что ввиду ряда понятных ограничений в рамках проектной деятельности, они не всегда их отрабатывают ввиду ненадобности или просто ограничения по времени. Есть ряд ресурсов, всем известных, где можно про них прочитать, но я не видел ни одного сборника, где есть совокупность всего этого, то есть пресет, эмуляция и детект. Поэтому решил, ну надо сделать доклад, поделиться с ребятами, которые придут, <смех> в большинстве слайдов будут использоваться события сисмона, если вы его по какой-то причине не используете. Саша Носарев, один из моих линейников, и я в том году написали большую статью, где мы сравнили все события сисмона со штатным аудитным винды, поэтому сможете подобрать наиболее подходящее для себя. Ура! Быстро с прологом. Поехали. Начинаем с простого. Uh, Registry run case. Закрепляемся в реестре, ну, добавляя туда наш имплант. Важный нюанс. Все исходники на плюсах для VBS скрипта, которые будут здесь упоминаться, для компиляции библиотек и полезной нагрузки, я на PSBIN выложил. Но сам бинарь имплант я не выкладывал, потому что это, ну, это любой может быть бинарь. Вы можете калькулятор взять и на нем же, собственно, все детекты выстраивать. Чистится точно так же. Эмулируется очень просто. ребуты или логин. А uh, Отлавливается либо на этапе изменения определенного ключа реестра. Ну, чисто в лабе у себя можете через создание процесса отловить, но в бою, понятное дело, работать не будет, потому что он из-под эксплорера стреляет. В чем сложность этой простой техники? Вот этих registry run case очень много, и они еще и вообще постоянно меняются. Один из перечней от Ultimate Windows Sec я здесь прилагаю. Потом преза, когда будет доступно, можете посмотреть. Лагон скрипты еще одна техника, говорит сама за себя. Опять payload загоняем в реестр, ребутимся или релогинимся. Detect ну, почти точно такой же, либо на этапе изменения реестра, либо при запуске процесса здесь уже будет чуть проще, потому что он будет стрелять из-под юзера нита уже. Shortcut Modification, ламповая техника, не мог ее не включить. Много способов эксплуатации. Я выбрал VBS скрипт на PSB -не он лежит, он очень простой. Он берет таргет вашего легитимного ярлыка и меняет его на другой VBS скрипт который он создаст, который в итоге будет запускать и оригинальное приложение, и вашу полезную нагрузку. Как эмулируется? Тут логично. Детектируется, ну, собственно, либо на этапе создания и запуска первичного скрипта, потому что у вас вейскрипт будет отстреливать полезную нагрузку, либо при создании файлов в пользовательской директории, если вы это мониторите, а я, конечно, крайне советую это делать. При запуске уже вредоносного URL-ка породится новый процесс, который будет родительским для двух следующих. И вот это интересно, на самом деле, детект. Там будет запущено оригинальное приложение, в данном случае это калькулятор. Ну и плюс ваши полезная нагрузка. Скринсейвер. В большинстве информационных инфраструктур будет переписан групповыми политиками, но мы на самом деле часто встречаем случаи, где этого нет, поэтому я его оставил. То же самое. Имплант в реестр. Меняем время сработки скринсейвера, ну, потому что в лабе вам просто нет смысла ждать там 15 или 20 минут. Ничего не делаем, Какое-то количество в секунд. В зависимости от типа гипервизора, кстати, не забудьте, иногда проще через консоль стригерить, потому что RDP не даст вам скринсейверы запустить. Ну, опять-таки, логируем точно так же. Либо изменение реестра, либо создание процесса. В данном случае логично, из-под лагона. PowerShell Profile. Замечательная вещь, которая ищется и запускается при запуске PowerShell. Здесь еще проще. Копируем имплант, называем его профилем запускаемся, ну, или ожидаемся запуска PowerShell, а. детектируется, опять, либо на создании файла в определенной директории, для разных операционных систем, а PowerShell у нас теперь устанавливается куда угодно, эти пути совершенно разные, здесь ссылочка, можно посмотреть их перечень, ну, либо по запуску процесса от PowerShell, а, ну, в боевых инфраструктурах это, конечно, тяжело. DL hijacking. Последняя неадминская техника. Чтобы про нее поговорить, давайте вспомним, как System Loader вообще запускает программу. Первое, что загружается main мей мейн-модуль процесса, потом NTDL библиотека подцепляется, и дальше он ищет все библиотеки, которые необходимы приложению. В чем нюанс? У порядка поиска этих библиотек есть определенная структура, заложенная в винде, у вас нет никаких митигейшенов. И здесь важный момент, что в директории самого приложения лоудер будет искать библиотеку раньше, чем в системных каталогах. Это как раз позволяет нам выполнить тот самый DLL hijack, то есть угнать загрузку определенной библиотеки. Но если вы просто в своей библиотеке напишите там evil код, то вы сломаете основной процесс, потому что вы не будете отдавать ему те функции, которые ему нужны. Вы можете переписать оригинальную библиотеку, добавив то вредоносные свои функции, но это, конечно, караул. Проще их линкером спроксировать в оригинальную, добавив свою вредоносную. Как это, собственно, сделать? Ну, здесь все просто. Находим что-нибудь, что уже живет во вторане, Здесь bg -инфо. Мы часто у заказчиков видим этот текст на экране винды, когда вы загружаетесь с вашим ip -шником. Проверяем, что есть права для записи в эту директорию. Дальше берем процесс-монитор, делаем совершенно простой фильтр. Э, процесс, его название, и результат not found. То есть мы ищем, какие библиотеки в рамках запуска процесса не были найдены в первую очередь. Ну и здесь вот я выбрал просто для примера WinSpool. Э, Проверяем, что он в итоге был таки загружен, и он действительно был из системной директории. То есть его просто, помните, порядок, да? Он не был найден в директории приложения. Ну и приступаем, собственно, к пресету. Что надо сделать? Надо поставить Visual Studio, сдамбинить сам бинарь, посмотреть, найти функции, которые вызываются в этой библиотеке. Это не обязательно должен быть WinSpool. Ищите всегда библиотеку, где меньше всего функций нужно процессу. Ну, потому что это просто проще. Они не в правильном формате, переводим их в правильный. Вот код на плюсах, он совсем простой. Что мы здесь делаем? Мы берем коды этих функций и линкером экспортим их вызов. В оригинальную библиотеку. Здесь она называется winhelp что-то там. Я что-то уже от старости слепой. Называться она может как угодно. Почему? Сейчас мы еще поговорим. Ну, на не это все лежит. Что делаем дальше? Компилим библиотеку, э, копируем вредоносную библиотеку, в директорию нашего целевого приложения, а рядышком кладем оригинальную с тем самым любым названием. Ну, чтобы было куда проксировать вызов функций, что логично. Дальше, ну, запускаем или дожидаемся запуска BG-info. Детектиться это, ну, по моему субъективному опыту, никак, потому что в бою отслеживать загрузки модулей, это, конечно, весело. Есть работа каких-то джаков, но мы здесь всегда рекомендуем mitigation, а не детекшн. ну, и соответствующую статью я здесь приложил. Есть. Админские техники. Поехали. Первый — шедуль таск. Ну, опять начинаем с чего-то простого. Здесь ничего сложного нет. Повышаем привилегии в задании. Ребутимся, релогинимся. Задание у нас успешно спускается. Отлавливаем либо на этапе создания, либо на этапе добавления файла в определенную ключевую директорию. Она вообще не меняется. Здесь важный нюанс, который стоит отметить. Если включен дополнительный аудит, то вы сможете отловить… Дай мне бог памяти… 49, что-то там, слепой я. Там просто в событии будет сразу весь конфиг, с которым создавался task, и в нем же вы сразу сможете увидеть путь до бинаря, который полезной нагрузкой будет являться. После входа, ну, здесь, это, я думаю, все знают, порождается SWC хостом, с ключом жидуль, это можно легко отловить. VMI. Опять несколько различных вариантов его эксплуатации. Здесь классический пример из трех компонентов. Мы задаем какой-то триггер, который вызовет дальнейшие действия. На этот триггер мы создаем какие-то собственно действия, которые будут вызваны, и связываем их между собой. Понятно, что э, самих систем классов намного больше, опять ссылочка здесь есть. Как пресетить? Смотрим, что уже есть. Это всегда важно, потому что можно лихо запутаться. Если голая виртуалка, я надеюсь, там ничего не будет у вас. Создаем триггер. В данном случае это простая квыря. Она ищет в памяти наличие процесса WordPad. Вы можете выбрать, ну, понятно, все что угодно другое. Создаем экшен, связываем их между собой. Это как за собой почистить. Важно, не забывайте, да, каждый раз чистить, потому что потом вы не поймете, какой персист у вас сработал. Я в этот раз несколько раз утыкивался. Запускаем или дожидаемся запуска Wordpada. -а? Ну, собственно, простой совершенно search может вам отловить все эти действия. Либо если вы используете специальные события сисмона, то он вам выдаст вообще отличную такую цепочку, по которой можно просто понять, кто что и когда делал. Это, по-моему, 19, 20, 21 event ID. Важно отметить, VMI сам по умолчанию всегда будет работать из-под системы, поэтому он в нулевой сессии запустится, и если вы будете ждать старт payload, вы его не увидите, потому что вы под пользователем в этот момент. WinLogon Helper DLL. Замечательная вещь, спасибо Microsoft. Собственно, это помощник WinLogon, видимо, ему требуется помощь. Можно вставать под Shell, можно под юзер-энитом. Действия примерно одни и, та, одни и те же, чистится абсолютно точно так же. Это все через реестр. Ребут uh, или релогин для эмуляции. Детектится, понятно, либо на этапе имплементации, да, путем отлавливания самой команды, либо на присвоении значения в реестре. Uh, сам детект уже итоговый по старту payload. -а. В случае с shell, там будет user в качестве родительского процесса. В случае с user init, ну, понятно, логично, опять винлагон. LSA. Добежали. Вот это опять чуть поинтереснее, как и с библиотеками. Не буду лекцию проводить, потому что на это нет времени. Все вы знаете, что такое LSA. Есть несколько методов персиста через него. Первый — это authentication Package. Собственно, их надо компилить. Исходники все на плюсах и дополнительные файлы вот здесь на PSB не лежат. Это перечень компонентов, которые вам нужен на Visual Studio, чтобы она скомпилилась и не ругалась. Он, по-моему, избыточный, но у меня просто по умолчанию вот такие стоят, и они точно работают. Присетится uh, вообще легко. Копируем в системную директорию, потому что у нас есть админские права. Лезем в реестр, чистится, ну, понятно как. Эмулеет uh, здесь только ребут, который мы успешно, кстати, переживаем. Uh, ну и детект. Либо на этапе создания, опять-таки, либо командой, либо отлавливаем присвоение значения в реестре. А сам запуск — это вот мой любимый железный детект, работающий как автомат Калашникова. Много статей этому уже посвящено. Здесь один случайный... Привел, где я не говорю, что у самая лучшая. Не должен LSAS в вашей контролируемой инфраструктуре порождать полезную нагрузку. Это очень простой поиск и крайне полезный. Еще один вариант персиста через LSA это security support провайдеры. Здесь библиотека подойдет та же самая, что вообще супер удобно. Вот из предыдущего прям возьмите ее. Точно так же имплементится, опять-таки, в System32, в реестр, также чистится. Опять ребут, который мы переживаем. Детекты. Опять точно такие же, ну, по сути, это же сабтехника одной и той же техники, либо на этапе создания, на этапе изменения самого реестра. И итоговый запуск payload-импланта нашего, опять то же самое. Не должен LSAS ничего у нас запускать, мы это отлавливаем и радуемся. Следующий вариант персиста через LSA — это паспорт фильтры Здесь старая библиотека нам никак не подойдет. Нужно компилить новую. Исходники на плюсах опять на PSB, компоненты те же самые, Здесь ничего страшного. Точно так же пресетится. Опять в системный каталог, опять в реестр. Ребутаемся. Детектим несмотря на то, что это уже другая техника. Абсолютно точно так же, либо на этапе установки, через реестр или через создание процесса. И итоговый детект старта самого импланта, опять-таки, через порождение алсасом какой-то полезной нагрузки. Сразу предупреждаю возможные варианты вопросов. Это просто примеры сорчи. Это не готовые корреляционные правила, которые я протестировал на всех СИЭМах в любой инфраструктуре, которые заработают из коробки. Поэтому над ним придется поработать. Это больше вам материал для того, чтобы прийти домой или в офис, кто где любит этим увлекаться, э, и просто попробовать проверить, есть ли у вас все эти детекты, как вы на них реагируете и что вы вообще с ними делаете. Я так переживал, что у нас так мало времени, что уложился быстрее. Спасибо вам большое. Пока ты говорил, меня пострекал один вопрос. Извини, я вас спрошу: а почему ты выбрал именно эти техники? Вот э, то ли они по твоему наблюдению самые популярные, или они самые модные, или просто по времени там 15 минут у меня я сейчас буду вкладываться вот именно вот этими. Вот, называется, спасибо за вопрос, у нас часто говорят. Э, их намного было больше, потому что я как в том году думал, у меня сейчас будет доклад 40 минут, мы сейчас с вами тут все обсудим, поговорим, я покажу исходники. Потом мне сказали 20 минут, включая вопросы. И дальше я начал с болью в сердце, резать то, что есть. Мы готовим внутренний курс каждый год для своих аналитиков в соке и постоянно выбираем разные темы. В этом году был персистенс Мне пришлось взять то, что наиболее быстро и легко повторить в домашних или в офисных условиях, в ваших лабораторных средах, и где нет зубодробительных там, скриптов, кодов и так далее, чтобы все в одну страницу умещалось. Поэтому и время, и удобство для а инфру вы не выложили? Потому что у тебя там какие-то сечу, по-моему, от эластика, если я правильно понял. Ты это все не выложил? Вот лабу, чтобы люди так раз, и я лабу сразу Я очень хотел, пока мне не разрешили, пока на финансовых э основаниях можно попробовать <свят> на нашей инфраструктуре. <свят> вот, только исходники. Ну хорошо, ну у тебя есть куда расти. Так тот же нюанс в чем. Эластик я почему его выбрал? Не потому что он в соке стоит. Потому что у вас все же запросы в эластике. Это же по сути просто псевдокод с булевой логикой. Его можно переписать под что угодно. Под любой коммерческий CM, который… Ну, взял бы в написал что что А я пишу, но только не про это. Но В общем тоже можно, вы правы, да. Добрый день, коллеги. Хотелось бы рассказать про XDR компании Тредмайкро. По мнению Форестер, это самый лучший XDR на этой планете. Видите там сверху? Ну, собственно, все. Вот. Теперь, как это, чуть интереснее, если позволите. Пятиминутка рекламы закончилась. Значит, дело в том, что точечные продукты детекта, ну вот там, например, в предыдущем докладе говорили о персистенсе да, и так далее. Они по факту нас с вами не спасают. Нет идеального антивируса, нет идеального IPS, нет идеального кого там песочница и так далее, и так далее, и так далее. Единственное место нет идеального фаервола. Извини, Денис. Нет, не, не бывает самое лучшее, но идеального нет. Вот. И единственное охилеистого пита современного злоумышленника в том что он, когда реализует свою атаку, она как-то развивается в пространстве его и во времени. Я немножко как бы забегаю вперед, хочу сказать, что именно то, это то, через что мы можем его обнаружить. Для этого нам нужно собрать данные по тому, что происходит в сети. Причем собрать не инциденты, вернее, не только инциденты, но и собрать вообще всю телеметрию, все, что происходит, какой файл открывается, откуда пришла ссылочка, что происходит не знаю, там, куда было подключение, какой трафик передавался, какое письмо кому отправлялось и так далее, и так далее. И дальше у нас возникает возможность, собрав эти данные, соответственно, очень много чего полезного сделать. Да? Это будут там разные вещи. Например, я приведу пример простейший. Threat Intelligence. Понятная тема. Да? У вас есть какие-то индикаторы, мы хотим их применить. В рамках той инфраструктуры, где ты уже собрал все операции и все действия, которые у тебя происходили в сети последние не неделя, месяц и так далее, ты можешь проверить его по этим индикаторам и выяснить, что а, тот файл, который был переслан по почте от сотрудника А к сотруднику Б, давно уже удален и вообще не важно. Вдруг выяснилось, что это было связано с какой-то угрозой. Не здесь и сейчас, а скажем, там, неделю назад. Это я принтскрин сделал из рабочей системы за полчаса, на самом деле, до доклада. Да? Очень удобно. Или, например, мы можем оценивать общий риск в компании. Берем наши с вами накопленные данные и сразу визуализируем, что происходит у вас в сети с точки зрения ее состояния. Насколько она безопасна. Дело не в количестве угроз или чем-то таком, а именно в целом, из общего ландшафта. Ведь мы знаем как бы в каком-то смысле все. Да? С какими сервисами, например, взаимодействует, с которыми вы не хотели бы взаимодействовать и прочее-прочее. Если вы руководите безопасностью на высоком уровне, это картинка, на которую вы должны смотреть просто каждый день. да, И смотреть, как она меняется, и повышать эти показатели, это должен быть ваш основной KPI. Третий пример. Когда у вас есть эти данные, вы можете реализовывать такие технологии, которые связаны с идеями Zero Trust. Что такое Zero Trust Network Access? Да? Это когда при традиционном подходе у вас компьютер, подключенный в сеть, получает относительно широкий доступ, а с Zero Trust изначально у компьютера нет никаких полномочий куда-то подключаться. Соответственно, сначала происходит определенная проверка а может ли он подключиться, и получает доступ точечно и выборочно. И вот в этой истории самый главный, самый интересный вопрос, а что за проверка? Что и как? Ну понятно, авторизация, аутимификация, двухфакторная, трехфакторная, хоть десятифакторная. Окей, это мы авторизуем пользователя. А компьютер его, да? Есть технологии проверки здесь и сейчас. При входе через VPN проверить, есть ли антивирус или ну, какие-то такие вещи. Но когда у вас есть информация, которая позволяет вам анализировать ситуацию ретроспективно, вы можете то, что я… Ну, сходные идеи, которые я рассказывал про состояние всей сети, применить к конкретному пользователю. То есть если он неделями лазил по сомнительным сайтам, а у него были какие-то на компьютере инциденты, было еще что-то, назад, вот так, еще что-то, куча всего, да, каких-то операций, неважно, что он сделает сейчас, мы все равно ретроспективно можем проверить и понять, что нет, вот конкретно ему мы доступ предоставлять сейчас не будем. Будем с ним разбираться. Повторю еще раз, в технологиях Zero Trust а вопрос не в том, как прокинуть там трафик, VPN, вот эти вот там туннелирования. Это все, как это, не бином Ньютона. А вот как определить, кому можно, кому нельзя. Вот подобный профиль может быть построен для пользователя и сразу, соответственно, будет понятно, хотим или не хотим мы предоставлять ему доступ. Ну и теперь вот на сладкое, соответственно, XDR. Идея, опять же, у нас есть уже данные, теперь давайте подумаем, а что мы с ними можем делать. Откуда растет потребность в XDR? Дело в том, что когда мы с вами, например, имеем очень хороший продукт EDR, который как раз слежит какие-то операции, он нам может передать информацию с какой-то рабочей станции, что здесь что-то произошло нехорошее. Какой-то сетевой сенсор может в не знаю, в каком-то там удаленном офисе показать а, какой-то подозрительный трафик. В ЦОДе, там облачном, физическом, там он-премис, неважно, укажет на какое-то событие. А, возможно, какие-то есть события в почте, про которые, может быть, ничего не знаем. Фокус в том, что если вы используете CM-систему, а даже если вы используете CM-систему, она, получая события от всех вот этих вот событий, да, она ниоткуда не узнает и не угадает, а почему они произошли. Дело в том, что вот эти инциденты, они не из космоса прилетают. Ведь на самом-то деле у вас идет какой-то процесс атаки, злоумышленник чего-то делает. Через какую-то там фишинговую ссылку он атакует первого пользователя, который изначально мы даже там не обнаружили. С него происходит заражение второго пользователя, дальше третьего Потом заражают какой-то там сервер, вот добирают до ценных каких-то активов и так далее. И что мы хотим? Мы хотим увидеть эту картинку в целом. Это наше желание. Хотим. Мы не хотим отдельный инцидент. Они нам почти бесполезны. И вот идеи, которые закладываются в XDR-системы, заключаются как раз в том, что, имея уже всю телеметрию, имея всю информацию, мы все эти события соберем в одно и добавим всю окружающую как бы, предысторию всего инцидента. То есть в инцидент, который связан там, не знаю, там, с тремя-четырьмя срабатываниями каких-то продуктов безопасности, будет дополнен еще я не знаю, в сто раз больше всяких данных, которые мы изначально не считали вредоносными. Но ну, мы не можем ловить угрозу на всех ее этапах, к сожалению, как вы понимаете. Да? Нельзя ловить всей э э техники МИТРИ, нельзя, как бы это ну, невозможно. Где-то вы не можете SSL вскрыть, <coughs> где-то вы не можете какой-то продукт использовать и так далее. Мир не идеален. Но ретро назад открутив время, вы можете это выяснить. Как это работает на практике? А, пример одной заказ одного заказчика, у которого примерно там тысяча компьютеров устройств за одни сутки, у него собирается примерно 137 миллионов различных событий телеметрии. Открыт файл, была какая-то коммуникация, ну что-то такая, мелочь какая-то. При этом события в журналах всяческих, не только связанных с информационной безопасностью, примерно 40 миллионов. 40 миллионов событий в журналах всяческих. События, связанных с информационной безопасностью, инциденты, то, что мы условно говоря можем назвать, это где-то примерно 100 тысяч. Это примерно обычно те события, которые в первую очередь летят в CM-систему. Дальше можно их как-то отфильтровать, убрать дупли, как-то их объединить. И это даст нам, вот в их случае, дает примерно в три раза меньше событий. Но это 30 тысяч событий в сутки. Что касается XDR, то XDR-технологии, они позволяют, во-первых, самостоятельно сцедить, только три события, всего три, а во-вторых, взять вот эти самые 137 миллионов сырых событий и с их помощью обогатить эти три события, чтобы там был весь контекст. Вот та вся эта красивая картинка, которую я рисовал. В этом суть XDR. И а, еще такая фундаментальная мысль, что в отличие от а, ручного анализа, в отличие от тонких настроек CM-системы и всего прочего, что мы очень любим делать, эти технологии, они работают из коробки. То есть это все работает само. Это не требует никакого не знаю там сложнейших каких-то операций и квалификаций. Но это еще не все. Как только мы собрали данные, у нас появляется возможность дать к этим данным, например, если мы хотим доступ к специалистам вендора. И вендор может на них посмотреть, и добавить нам то, что называется МДР, то есть круглосуточно их анализировать, обнаруживать какие-то самые-самые свежие атаки, применять к нашим данным свои какие-то уникальные индикаторы, работать круглосуточно. И самое, что важное, вы это получаете ну, как бы волшебным образом само по себе. То есть у вас есть панель управления, и там вдруг начинают волшебным образом появляться какие-то расследования, которые вам сделал кто-то. Вы его даже не видите, не знаете и так далее. Кто он, что он там, Иванов, Петров, Сидоров, вам совершенно не принципиально. Вот. Но это еще не все. Теперь уже под занавес. Дело в том, что когда мы переходим к таким подходам, возникает вопрос, что нужно лично вам. То есть что нужно использовать. И а, здесь есть такой подход, очень в индустрии, продавать не продукт и не сервис, а продавать такие э, виртуальные э, э, единицы, которые называются ну, в нашем случае кредитами, которые позволяют вам, взяв, э, э, зайти в панель и эти кредиты распределить между теми сервисами, которые вы хотите мониторить, вот, там, сеть, там, endpoint и так далее. Причем прелесть заключается в том, что вы эти кредиты можете перераспределять. И если вы, например, сегодня а, хотите дополнительно там, сделать а, больше почт, анализировать или больше рабочие станции, вам нет необходимости опять а, заявку в тендерный комитет, закупку, оформлять еще что-то. Вы просто залезли в панель управления и перенастроили. Что вам надо? Причем… А, Удобство этих платформ в том, что когда мы добавляем новую какую-то технологию, ну, например, пару месяцев назад мы добавили в источники сенсоров еще мобильные устройства, то вы можете ставить защиту там сенсоров сети, ну, зато фактически защита на мобильное устройство, и вам не нужно ничего докупать и покупать, если оно уже есть. Это тоже удобно. И сейчас, в общем, я знаю, что не только трендмайкер такие технологии реализуют, потому что тот, кто занимается безопасностью, Ему совершенно не улыбается в тот момент, тот то сейчас, когда есть телефон, и надо поставить агента, идти закупать какой-то MDM. Это целое дело. Тут взял агента, поставил. Возможно, какой-то компромисс. Например, отключил мониторинг в на каких-то узлах в сети, где, ну, например, нет инцидентов и так далее. Можно поиграться. Вот Вот теперь действительно совсем все. Вот если я возьму CM, возьму Fred Intelligence платформу и возьму RP, я получу да. XDR? Я бы сказал так, что если вы в состоянии собрать всю телеметрию, я не знаю, как это может сэндпоинт сделать без специального агента. Сисмоном. Нам вот Тимур так что рассказал. Сисмон не собирает столько, сколько Elastic собирает Enpoint специальный агент. агент. Да, да, да. Вот. Если возьмете эластик point агент, если возьмете сисмон, если возьмете threat платформу, если вы возьмете netflow, если возьмете логи с вашей почты, там типа офис 365, да, я могу долго продолжать. Но если у меня ее нету. Ну, не, ну, хорошо, какая-нибудь почта у вас есть? Какая-то есть. Вот, с этой почты вы возьмете свои логи. А, а, Причем вам нужно не просто логи, вам нужно еще для каждого письма фиксировать там хэши атачментов темы, ну, вот, вот это все возьмете. Все возьму, так. Все возьмете, а потом сможете написать порядка там тысяч корреляционных правил, которые обнаруживают вот как раз все эти красивые атаки, то вы получите XDR. Вот. Супер. То есть да. все это хорошо услышали. Мы да. берем эластик. Да, вот. Да, да, да, да. Но с оговоркой это произойдет где-нибудь в тридцать пятом году? Не, ну почему? У нас Флориан Рот уже написал а кучу-кучу сигм. Э, а XDR вы получаете сразу? Да. То есть идея тут в том, что можно долго идти по определенным путям, да. но продукт лучше брать тот, который дает результат сразу, здесь и сейчас. Согласен. Вот. И решать следующую задача. Поэтому Потом еще вопрос, как их хранилище, как там эти терабайты и экзабайты ваш CM будет. Очень вопросов много. Важур, квадрат. Вот. я вам скажу, я вам скажу больше на самом. Деле. Я вам скажу больше. Если вы в своей сети можете сделать то, что было предложено, вы должны стать вендором еще одного XDR, -а, по сути. Нет смысла это делать ради одной компании. Лучше такое продавать. Согласен. Да, логично. Ну, фактически мы получили рецепт, как стать MSP-провайдером. Для кого это невозможно ну, по ряду а причин? А они заседают в зале про гуссопку. Ну И все же, и все же. А вот, Какие-то здесь... он премисные приземления элементов системы и так далее. Вот может быть сейчас Я думаю, что нет и, не это. Будет. нет и не будет. Нет и не будет? Не будет. Сейчас все XDR, которые существуют, они все облачные. Дело в том, что э, есть два момента. Первый – это то, что мы, конечно, не собираем данные, а только метаданные, Вот, что немножко спокойнее. То есть, что к официальной информации там нет, но понятно, что доступ к этим данным… Много вопросов, если кто-то их будет смотреть, кроме меня и вендора. И второй момент. Дело в том, что вот мы тут уже обсуждали, сделать все самому у себя да, на своей площадке, это сейчас уже нереально. Только в облаке у тебя может быть база данных любого размера. А здесь у тебя, ну вот видели, да, мы за бесплатно даем там 28 тысяч. У себя купить систему хранения, там гигантский там бигдата, ходу поднимать и прочее, ну, ну как… Uh, я помню, скажем, по компании uh, InfoWatch, например, когда-то была история, что когда началась не InfoWatch, есть проблема, что ты сначала нужно купить гигантскую систему хранения. Вот мне кто-то рассказывал. Вот, то есть с самого начала. Вот. А не, не, не все так могут. Это работает для любого. Вот. Поэтому всем свое. Все спасибо. История. Да, спасибо, спасибо. Uh, то есть все слышали, да? Elastic, MISP, Hive и WMSSP. Я отвечу на ваш вопрос. К сожалению, думающую логику не затащишь вот в вон premise не затащишь петабайты события, не затащишь петабайты TI вот, в вон Ну как ни крути, ну к сожалению. Ну, ну, вы, вы, мы же с вами в одной компании работаем. Мы, мы, мы знаем, сколько в KSN TI, и он весь переиспользуется для, для, для detection rate. Ну, то есть мы, мы, мы бы рады, да, у нас есть KPSN там, продукты, вот, но там не все. А, спасибо, Миш. Интересно. Да, спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо за ответы. Здравствуйте, коллеги. В продолжении следующего доклада все, кто в онлайне. Дело в том, что когда в XDR работают разные компоненты, есть мнение, что на самом деле корреляция происходит там, в облаке. Поэтому ты и спрашиваешь, а CM ведь то же самое делает. Ты собираешься с моном событий, отдаешь туда. На самом деле в XDR вся корреляция… Все блокировки работают на хосте. Поэтому когда у тебя есть корреляция, и ты вот эти поведенческие паттерны заносишь там в облаке, они все раздаются на хост. И когда на хосте работает поведенческий анализ, он сразу же блокирует. В этом отличие XDR от Сисмона. Sysmon, Sysmon ну, рассказывает, вы знаете, вас тут взломали. А XDR говорит, вы знаете, вас пытались взломать, и не получилось. Есть разница? Как тебе мой ответ? Ты фактически какой-то инсайд по лальто сказал сейчас. Ты с Хорошо. этим аккуратней. Почему инсайд? Это типовой вопрос на конференциях, чем CM или Elastic отличается от XDR. Поэтому мне кажется, что за XDR будущее, не зря XDR продолжает выходить и в нашей стране и так далее. Итак, меня зовут Денис Батронков, спасибо, что представил. Я хочу рассказать про новую тему, которая я специально думал про что чтобы не повторяться. Соответственно, external attack surface management – это процесс, который должен быть в каждой компании. И у меня, соответственно, вопрос. Есть ли у кого-то такой процесс, когда вы смотрите на свою компанию как бы снаружи, как видит вашу компанию хакер? Есть у вас такой процесс из присутствующих? Я рад, что это в новинку. Соответственно, Давайте немножко введу так сказать, такое небольшое понятие, как круг Хайдегера. Это немецкий философ. Его такой для меня, ну, для тех, кто сдавал кандидатский минимум и знакомых с философами, я его помню по фразе, в 19 веке он мне сказал, что легкость и скорость получения информации настолько прям повысились, что мы теперь сразу же это быстро забываем. Это было в 19-м. В 2021 м я даже не представляю, да? как с появлением Google, как это случилось. Соответственно, круг Хайдегера, когда мы говорим, мы понимаем, что это все знания мира, которые есть. Достаточно просто. Соответственно, есть то, что мы с вами знаем про свою компанию. И коррелируя это с тем, что мы сейчас на Сок форуме наш Сок, наши айтишники, наши безопасники, наше руководство, оно что-то знает о компании. Есть, соответственно, следующий круг, да, и мы знаем, что мы не знаем, там, я знаю английский, я знаю, что я не знаю немецкий, да, я знаю, что я не знаю и так далее, в соке я знаю, что я, например, не знаю про все хакерские группировки, а есть еще тема, я не знаю, что я не знаю, и вот это, наверное, самое страшное, потому что мы, вот я недавно в фейсбуке сделал пост, ребята, скажите, а вообще у вас все источники подключены хотя бы ваш сок? И, ну, поскольку у меня такой социальный круг, да, безопасники в основном, ну и певцы почему-то, поэтому э -э, мне стали говорить, Денис, ну что то прям сразу, <laughs> вот, э -э, хорошо же было. На самом деле просто даже неподключенные источники, вот мы говорили там сейчас красиво, да, рассказывали про то, как, ой, можно анализировать журналы. Так если у вас просто журналы не собираются, что там анализировать? Недавно… Э -э Совершенно случайно. Я иногда люблю покликать в интерфейс, зашел просто в фаервол и обнаружил, что IPS включен только на всех соединениях по порту 80. Я говорю, подождите, и ваш сок анализирует только соединения по одному порту, а остальные порты… Ну вот кто-то настроил и забыл. То есть очень много в компании, что можно просто прийти и сразу найти, что просто даже недонастроено. Что же говорить про то, что мы не знаем даже? Соответственно, нужно это как-то контролировать. И я хотел бы ввести как раз термин поверхности атаки. Это, по сути, точный перечень всего того, что доступно снаружи в вашей компании и то, что видят хакеры. Понятно, что это ваша инфраструктура, ваши IP-адреса, ваши DNS-адреса. Это сертификаты банально. Но ну, все, наверное, слышали историю, что даже… Наши госорганы, особенно занимающиеся безопасностью, их там вот иногда обнаруживается, что они сертификат не обновили. У кого банально есть процесс из присутствующих? Если сертификат вашей компании кончается через месяц, то кого-то оповещаете, и этот кто-то этот сертификат обновляет. У кого есть такой процесс? Не весь зал. Ребят, <laughs> да, казалось бы, да, то есть истек сертификат, и мы постфактум. А если это еще было для доступа к VPN, ну, Соответственно, этот процесс ну, автоматизирует, например, соарами сейчас. Соответственно, удаленная работа добавляет к поверхности атаки еще больше проблем. Облака. Если, может ли у вас в компании так случиться, что ваш программист, не знаю, в Ажуре или в Амазоне взял сейчас сервер, туда выложил базу данных внутреннюю или заказчиков, или сотрудников, или VIP-сотрудников, сделал туда RDP и тестит некий софт? такой? может быть в вашей компании? Никто не поднимает руку. ну Ладно. Да, зря спросил. Соответственно, а есть еще Shadow IT? Я рад, что всем понравился вопрос, на который нельзя ответить. Честно, в открытую в этом зале. Соответственно, Shadow IT это как раз то, о чем мы не знаем, о чем мы говорим. Не просто ваша какая-то структура. Я уже встречался с людьми, которые мне сказали, слушай, ты знаешь, а мы нашли случайно подсетку, о которой мы конечно, не знали, там 3000 компьютеров. Я говорю, а что так можно было? Он говорит, ну да. Проблема у нас очень много, там банки покупают другие банки, компании распадаются, компании собираются, у нас есть партнеры. Мы просто не можем. Соответственно поверхность атаки у нас еще постоянно меняется, и мало того, она постоянно расширяется. Основой роста сейчас являются облачные ресурсы. Основой роста является набор устройств, на которые нельзя поставить XDR веб-камеры, принтеры и прочие интернет-вещей. Вы помните да, эту историю, когда в Лас-Вегасе взломали э, казино при помощи датчика температуры, который стоял в аквариуме? Его просто взяли и по проводочку соединились с Windows-компьютером, на, ко на котором ну, датчик работал. Взломали Windows, ну и дальше вывели деньги. То есть и интернет вещей – это еще одна тема, которую стоит контролировать. Supply chain ну, – это еще одна большая тема. Ломают, ломают и будут ломать, к сожалению. Соответственно, ну не буду уже дальше распространяться. Таким образом, ваша задача сегодня – понимать, как хакер видит ваши ресурсы. И здесь вопрос простой. Кто раньше найдет доступ к вашим ресурсам? Хакер или вы? Вам нужно такой процесс, чтобы у вас был. То есть вам нужно самим постоянно искать, постоянно проверять то, что вы нашли, ну и защищать. Естественно, это первая задача. Я приведу простой пример. Берем дом. Вам нужно, например, постоянно контролировать, что там правильный владелец, что, не знаю, в Росреестре случайно запись не, не стерлась, и там тот самый человек владеет домом, который вы хотели. Что платежки оплачены, ну то есть что он один. Это достаточно просто, мы все понимаем, как это делать. Улица. Уже нужно ходить по улице, спрашивать, а тот ли самый человек живет, не живет ли там сотрудник нашей компании, все ли у него хорошо, там, ну и так далее. Не шантажирует ли его кто-то для того, чтобы он там что-то там установил в нашей компании или там чтобы украл с нашей компании. И следующая тема – интернет весь. Вам нужно вот в этом большом городе, во всех квартирах, узнать, а живет ли там сотрудник вашей компании. Если живет… То те ресурсы, которыми он пользуется и там ими располагает, они вообще как защищены, как они выставлены наружу. Аппроксимируя, это базы данных, которые могут стоять наружу, банальный RDP, банальный SSH и так далее. И объем задач вообще-то гигантский. Ну и, соответственно, к чему я клоню? Что есть два подхода. Можно делать самому. Мне тут предлагали Nmap, Maskan и так далее. Можно сканировать. Но вы не знаете, что сканировать. Сканировать весь интернет, да, можно. Вопрос, когда к вам придут и спросят, а кто вы такой. Да, соответственно, вам нужна утилита, которая обнаруживает какие-то неизвестные вещи. И самое важное слово здесь атрибуция, что тот самый открытый ресурс, который нашла эта утилита, он вообще-то принадлежит вашей компании. У нас используется запонентованная технология. Здесь мне самому тяжело, потому что когда я говорю коллегам, ребята, а как вы это делаете, они говорят, мы не будем рассказывать, ну потому что коммерческая тайна, и, ну чтобы никто не повторил, видимо. Соответственно, и следующая задача, когда вы обнаружили, ну, банально открытый RDP, ваши программисты выставили там в том же ажуре, его кто-то должен обнаружить и сразу же заблокировать, ну, либо там настучать по голове, чтобы люди так не делали, хотя бы через VPN это делали. Соответственно, вот эти три шага обнаружение, оценка риска, они еще базируются на машин-лернинге, просто потому, что нам нужно обрабатывать огромный объем данных, то есть на самом деле вам нужно сканировать весь интернет, в этом всем интернете находить именно ваши ресурсы и их защищать. Соответственно, что ну, становится результатом? Достаточно просто. Во-первых, вы снижаете вот эту площадь атаки. То есть число ресурсов, ассетов, сертификатов, айпишников, все что угодно. Вам нужно это защищать. Чем меньше, да, тем вам лучше. Соответственно, появление постоянно этих ресурсов вы будете обнаруживать и защищать, контролировать инфраструктуру. Появляются какие-то новые офисы, покупаются новые компании, перед покупкой новых компаний вы можете контролировать и так далее. Ну и облака, конечно. Облака сейчас есть российские, есть иностранные. Там очень легко сделать себе виртуальную машину, как просто в, в тест и так далее. Ну и на самом деле на нас, конечно, действуют регуляторы и CB в том числе, и PCI DSS, и GDPR иностранные. То есть это все на самом деле давит на нас, и мы должны контролировать, ну вообще банально, ассет менеджмент. У нас должен быть, это KIS 17, да, сейчас, который есть. Он говорит, что давайте с ассет менеджмента начнем вообще. Ну и как пример, вот большой сервис-провайдер, после того, как они стали пользоваться просто, ну в данном случае продуктом Expans, они увеличили просто понимание, а где же у них айпишники. Понятно, что они брали свои, там, мы их брали айсены за BGP брали, соответственно, сканировали сеть и обнаружили еще неизвестные компании раньше соединения. Соответственно, 575 RDP серверов. Но что это такое? Как это? Да? Соответственно, Это большая дара в безопасности. Ну и, наверное, уже про сам продукт. Да? Мы относимся к классу Продуктов, которые называются сейчас Атак Surface Management ISM или EISM, или External, или просто Атак. И на самом деле мы сканируем весь интернет. В этом как бы и задача. То есть мы знаем IP-адреса, домены, сертификаты какие-то запущенные сервисы, мы изучаем контейнеры. И, соответственно, мы обнаружим эти сервисы, которые принадлежат вашей компании, делаем атрибуцию. Это что? Это RDP, это Telnet доступный, это SIP какие-то сервера, базы данных, ваши интернет вещей, у кого-то это ICS CAD-системы, все что угодно, SSH. И, соответственно, следим за, то, за тем, что эти ресурсы у вас либо доступны, либо э, они не должны быть доступны. И тут еще бывает тема, что, например, мы обнаруживаем даже ваши сертификаты на чужих сайтах, что тоже инцидент. Ну, то есть это, скорее всего, фишинговые сайты. Да? Мы уведомляем вас в первую очередь о этих рисках. Вы принимаете решение, что с этим делать, назначаете ответственного, и, соответственно, вам какой-то должен быть человек. Это же процесс, в процессе обязательно должен быть человек. Выделить нужно человека, и он, соответственно, решает, что с этим делать, приоритизирует вот эти найденные тысячи, на самом деле, проблем. И мы также умеем еще анализировать потоки трафика. У нас еще модуль, который не сканирует, а просто показывает, что от вас идет трафик, и мы можем даже с одного IP-шника понимать, что несколько разных ваших подразделений работает. И мы, естественно, интегрируемся с другими решениями. Я приведу там пару скриншотов. Один скриншот – это раздел просто Exposures, где мы показываем критичность найденных ассетов. Соответственно, вы можете туда… Ну, проваливаться, нажимая мышкой, и просто видеть, какие базы данных, какие сервера, какие веб-серверы, файловые сервисы, неважно. Принимаете решение, нужно, должно это торчать в интернет или не должно, и соответственно, ну, исправляетесь. Соответственно, мы используем, конечно, различные техники, то есть банально обращаемся в интернет-регистраторы, пользуемся услугами провайдеров, one, то есть получаем даже от них нет flow, что, собственно, тоже не просто, наверное, было договориться. И главное, что мы выполняем проверки всех тех ресурсов. Вы можете даже делать через SOAR, опять же, какую-то корреляцию, и она у нас уже есть, ну, поскольку у нас есть SOAR тоже. Вы можете давать указания, например, вашим сканерам безопасности, еще больше просканировать, вдруг там на, на том ресурсе еще что-то есть. Ну или так далее. Там, любые сервисы, которые есть. Назначение ответственных. Ну вот здесь вот еще один скриншот, последний приведу. Есть коло колоночка ответственная, допустим, это будет первая линия сока ваша. Автоматом найденная рисунка, допустим, PPTP-сервер или RDP-сервер, э, или новая вообще полная сеть найдена. Э, первая линия хотя бы должна узнать, о, у вас новая сетка, что-то надо делать, поставить туда что-то. Соответственно, назначаете автоматом ответственных, помечаете прогресс, ну то есть он что-то делает, или это новое еще пока что. Ну и вот здесь вот, например, в нашем примере, здесь вот сверху написано 10 тысяч новых найденных ассетов. Это вот, ну это демо, но в пилоте, когда мы делаем пилот, приблизительно так и происходит. То есть ну, волосы начинают шевелиться от количества, что мы не знаем. Мы не конкурируем, причем, с системами сканеров безопасности. Наверное, еще один месседж, последний, который я сегодня хотел сказать. Почему? Потому что сканер безопасности, вы ему даете, что сканировать. Вы ему даете весь интернет просканировать. Говорите, вот у меня вот такая-то подсеть, ее просканируй, пожалуйста. А мы находим то, что вы не знаете. Вы не знаете, что сканировать на самом деле. Мы это находим, и да, вот когда мы вам нашли вашу подсеть новую, о которой вы не знали, да, пожалуйста, можно им интегрироваться, то есть можем отдать это опять же в СОР или сразу vulnerability менеджмент какой-то. То есть мы делаем простую вещь. Мы показываем, что доступно публично. Соответственно, это в том числе полностью публичный сервис. Он не требует никаких инсталляций у вас, никаких агентов. Вы просто говорите, я хочу такой сервис. Вот. Есть на самом деле законодательство, это ну, помечено CFA, значит, забыл, там фрод, fraud. с фродом связано, да? что на самом деле сканировать надо еще Умеющие, чтобы не вызывать проблем и не вызывать дедос. Поэтому мы следуем этому законодательному акту. И на самом деле это скорее не сканирование, а просто <coughs> распознавание, что идет соединение с вашими адресами, такое глобальное по всему миру. И, соответственно, важно здесь, наверное, точность точно атрибуции. Мы используем несколько техник, чтобы вы точно получали информацию, что то, что мы нашли, это да, ваша сеть. Или то, что мы нашли у чужих, это ваши данные. Ну, то есть, вот хороший пример: да, на, GitHub, на GitHub иногда находит домин, доменный логин и пароль. Ну, программист делает пишет программку, коммитит, соответственно, на GitHub и там, соответственно, в программе логин-пароль, и типовая система. Он, вот, как бы, не в вашей сети, в облаке. Ну и вот иногда на конференциях, типа PHD или даже СОК форум, иногда троллят, да, и выводят в логин и пароли компании, просто которые лежат на Гитхабе. Даже на чужих ресурсах, когда вы обнаружите свои сертификаты, это ни о чем хорошем не говорит, нужно это обнаруживать. Мы, соответственно, введем этот список, то есть это ассет менеджмент все-таки. Мы можем просканировать уязвимости, мы можем автоматизировать при помощи SOAR, и интегрируется с любыми системами. но вот я внизу так написал. SWAR, Splunk, Kuradar, Jira, ServiceNow, Tenable, Rapid7, ну CMDB или какие-то базы, или IPM базы, соответственно, пожалуйста. То есть мы отображаем потоки данных к вашим активам. Мы не требуем никаких агентов. Это легко повторить. Поэтому вы можете там легко заказать просто пилот сегодня. Так что пользуйтесь экспансией. У вас этот процесс появится. Также я приглашаю вас на канал YouTube, в нашу группу Facebook, ну и желаю всем замечательно э, защищать свои компании и э, больше использовать автоматизированных утилит, чтобы больше тратить время на обычную жизнь. Спасибо. Денис, э, и ты спровоцировал своим докладом вопрос из интернета, да, поэтому я буду сидеть. Потому что я их задавал, видимо, тоже. Хорошо, давай. Ну, вопрос от Жак, он, видимо, еще к Мише, но ты тоже на него ответишь, наверное. Вот, правда ли, что XDR ⁇ это для тех, кто не умеет делать CM, не умеет его настраивать? Ну, я считаю, что очень много и в CM, и в XDR, и в Solare, очень много аналитики, которая идет от тех, кто расследует инциденты. То есть то, что я говорил, есть куча поведенческих правил, которые заложены в современные XDR. Они называются IOA индикаторов атак это такое общее название. Мы это называем Behavior индикаторов Compromise, или не log, обычно, а И на самом деле в cm это сложнее сделать, потому что в CEM ты должен вот это огромное количество информации, которую смон создал с со твоих 10 тысяч компьютеров, как-то обрабатывать на почти реальной скорости. А в XDR это делается прямо на хостах, это удобней. Поэтому все-таки XDR помощнее. XDR строится немножко по другой архитектуре, там используются дата лейки. Хотя да, есть похожие функции, спор нет. Ну вот еще, ребят, спр э э Сашко спрашивает, а объекты Киева тоже сканируете? А, кстати, да. В преддверии, я, кстати, думал про этот вопрос, когда готовился к презентации. Слово сканирование. Я употребляю для понимания. На самом деле это не сканирование в прямом смысле. Это распознавание, что у вас есть открытый сервис. Ну вот Смотри, еще есть человек, который представился почти полностью. Валт Кирилл. Вот он спрашивает. Вопрос я тебе зачитаю, потому что я до конца его не понял. Вот мы найдем порт 4.4.3. Это может быть легитимный клиентский сервис, а внутри его на какой-то странице вот доменного логпаса с доступом к критичным данным. Как вы определяете, что ресурс реально может предостав, предоставлять опасность для компании? А, смотри, коллеги, отвечаю. Соответственно, во-первых, внутри продукта есть правила. То есть мы не смотрим прям все подряд, все порты. Мы смотрим конкретные ресурсы, которые интересуют вас. У нас заложена логика. В Вебку смотрите? Веб веб в Веб в том числе, потому что там есть сертификаты, они истекают, да, и их можно по HTTPS забрать и проверить. Соответственно, вопрос достаточно требует, мне кажется, какой-то все-таки конкретики. Ну, как наверное, отличить? давай попробую интерпретировать, что здесь спросили. То есть, ну, как бы ты увидел сайт, который похож на, видимо, клиентский. Как ты понимаешь, что ну, это не фишинг, это реальный клиентский сайт? который. Ну, по блоку адресов в первую очередь, mm -hmm. во вторую очередь, конечно, потому что он выводит, в третью очередь просто у меня есть информация от самого заказчика до да, этого сервиса, он рассказывает, собственно, что я там должен увидеть, uh -huh. и я сравниваю с тем, что я ожидаю, с тем, что я вижу. ну и На самом деле там работает, конечно же, аналитик, который настраивает этот продукт. Слушай, а я правильно понял, что это штуковина, только внешку сканирует, или ее нужно внутрь поставить? Ну, э, вообще мы говорим про экстернал все-таки. Про экстернал. Да. Про external. Ну и она как бы… Как сервис облачный предоставляется? Ну, на самом деле его можно как набор наверное, четырех продуктов то есть типа CMDB-база, asset management или IPM, да, и вообще база ресурсов, сканер безопасности, инцидент менеджмент IRP там есть, да, и, соответственно, автоматизация немножко SOAR. Я понял. Ну и вопрос от, вопрос от меня. А вот публичные сервисы типа Shodan вы используете там? <coughs> или вы все сами? Прям все сами, был сами. Но, на самом деле очень похоже э, на Shodan, но опять же Shodan э, тебе не выдает конкретику под тебя. Да? То есть тебе нужно самому искать, а там ли это твое или не там. Мы именно делаем выборку из всего, что мы знаем, выборку под вашу конкретную компанию, что вот смотрите, это ваше. И все ваши там 10 тысяч ассетов, которые есть в сети, они соответственно будут показаны Наверное, часть из этого можно найти в Шодоне. А что на вход дается? Доменное имя? Название компании. Название компании. Все. Вопрос из зала. А, я угадал. Обида. Ну смотри, я скажу так, что у нас… А, еще есть? Давай. Еще вопрос. Сколько по времени занимает вашим продуктом единовременный проход всего адресного пространства интернета? Ну мы просим две недели. А, на то, чтобы сделать… А, стоп, другой вопрос. А, вообще зависит от а, типов… Проверок. Часть функционала делается раз в день сканирование, часть сервисов ну, там, раз в два дня, но это как бы не критично. Зависит от самого сервиса, то есть не все надо сканировать прям постоянно. Я понял, но ну, то есть конкретный вопрос, да, если я хочу найти все FTP-сервера, да, вот конкретной компании вашим продуктом, да, там ну, своей, соответственно, за сколько можно, можно пройти весь интернет с поиском этих FTP-серверов? Мы уже проходим сама компания наша проходит весь интернет уже, А, то есть, то есть это происходит регулярно и просто данные. оттуда выцепляются да. данные. Мы только вашу конкретную информацию про вас рассказываем. Я понял, спасибо. Еще вопрос: мы говорим только о серверах, рабочих станциях, там под сетях и так далее, или мы говорим про утечки там, баз данных в даркнете или еще где-то? Ну, да, мы не ставим себе задачу делать усинт и, соответственно, показывать, что у вас утекли какие-то базы. То есть мы это не показываем, то есть это к другим продуктам все-таки. Хотя идея интересная спасибо. добавить туда. Ну, Дэн, спасибо большое. На самом деле у нас такая штука есть, только мы продаем как коммерческий сервис. То есть ты фактически продаешь тул для того, чтобы сервис не покупать, а делать самому. Да, ну, здесь, здесь, ну, что здесь вопрос, да, хотите да, делать да. сами, хотите мы вам дадим утилиту. Используйте экспанс. спасибо. Спасибо, <laughs> да. спасибо. Всем спасибо, что посетили нашу секцию. Я надеюсь, она была полезна.